Глава 13. Сидеть в тишине. Третья неделя мая. На следующей неделе, проходя по тропке ведущей главной дороги, я наткнулась на дружелюбного худенького мальчугана, в котором узнала одного из беспризорников, носивших бузуку еду. Он смутился и хотел было проскочить мимо меня, но я увидела, как он смотрел на вечного и сразу поняла, как заставить его остановиться пополтать. Я протянула ему своего львенка, проведя рукой по шерсти и приглашая мальчонку погладить собаку. Мы поговорили немного. Оказалось, что пока Бузуку сидел под замком, дела у мальчишек шли неважно, какая жалость, что они не учатся чему-нибудь стоящему, чему-то, что пригодится им на всю жизнь и не приведет их потом в тюрьму. Эта мысль никак не желала оставить меня. Ну что, мы покончили с вознюю насчет дыхания. По правде говоря, я с этим вполне справлялся и до нашей встречи. Я бросил на него быстрый взгляд, но было понятно, что он просто шутит. Держу пари, он извел всю эту неделю на то, чтобы вдохи и выдохи длились равные промежутки времени, когда бы ему не приходилось иметь дело с караульными его авралами. Почти. В заключение этой части мастер добавляет долго и деликатно. Что бы это значило? Если подумать, то до сих пор мы говорили с вами о состоянии дыхания, вдох или выдох, остановка или движение. И еще мы говорили о механике дыхания, местное нахождение, скорость, измерение. Теперь же мастер предлагает взглянуть на дыхание чуть глубже, как на инструмент для достижения все больших и больших внутренних глубин. Обычно по ходу выполнения поз вы стараетесь дышать как можно более долго. То есть поддерживать полноту дыхания на вдохе и выдохе, независимо от того, с какой скоростью вам приходится дышать. Это крайне важно для достижения желаемого воздействия на каналы изнутри. Изнутри? Что-то я не пойму. Я крепко задумалась, какой бы привести пример из повседневной жизни. Допустим, у нас есть длинная бамбуковая трубка, которую мы выдолбили изнутри и теперь используем для доставки воды из ручья в дом. Он кивнул. Его взгляд был прикован ко мне с неподдельным интересом. У него и впрямь была хватка очень хорошего ученика. И вот однажды вода перестала поступать исправно. Течет себе тоненькой струйкой. Вам ясно, что наша труба закупорилась где-то посередине. То ли от ила, то ли еще от чего. Если подумать, то есть два разных способа уладить дело. И я подождала, пока он сообразит сам. Например, взять палку и постучать по трубе снаружи, вроде того, как можно разговорить не очень-то общительного заключенного. Я поморщилась и бессознательно потерла шрам на руке. Ух, э, извини. Поправился он с искренним сожалением в голосе. А можно еще забраться внутрь, найти тонкую длинную тростину, сунуть в трубу и попытаться пробить за двор. Может статься, что придется хорошенько дунуть в эту трубку и посмотреть, поможет ли это прочистке. Тут та же история. Видите ли, поза, которым я вас научала до сих пор, это работа снаружи. Мы вытягиваем разные части тела, чтобы вызвать такое же вытяжение и во внутренних каналах. Или сгибаемся в ключевых суставах, которые, так уж сложилось, находятся как раз в тех местах, где запоры уже были. Даже когда вы еще росли в утробе. И стараемся расслабить эти самые пережатые места. И все это для того, чтобы заставить внутренние ветры, лучшие из них, двигаться вновь. Но ко всему этому можно подобраться и изнутри. Задача заключается в том, чтобы выпустить на волю добрые ветры, заставить их двигаться, всегда помня, что ветры – это перевозчики, вроде лошадей, и что на них перемещаются наши мысли. Они неразрывно связаны друг с другом. Стоит сдвинуть одного, и другому тоже придется сдвинуться. Так вот, выполняя позы так, как мы делали до сих пор, почти как физические упражнения, подобно тому, как мы стучим по трубе, чтобы отбить от стенок грязь, которая перегораживает свободное течение воды в ней, мы стараемся освободить лошадей, внутренние ветры, и дать им волю двигаться. Так в теле возникает и приумножается благополучие, и физическое, и умственное, потому что удален источник нездоровья, места закупорки расчищены. Но если задуматься, можно сделать так, чтобы наездник управлял лошадью, а не наоборот. То есть можно целенаправленно находить мысли, которые бы двигались по срединному каналу, питать их, усиливать, и тогда они задвигаются свободно, увлекая внутренние ветры за собой. Чем больше внутренняя энергия потечет посредине, тем слабее будет становиться хватка боковых каналов, Срединный канал будет все полнее и сильнее, все способнее противостоять любым грядущим замыканиям со стороны боковых каналов. А нет заторов, и все точки на теле, где было больно или которые уже начали стариться, начнут меняться. Добрые счастливые мысли будут становиться все сильнее. Поразительно. Поразительно то, что в этом заключается истинная причина того, что мы чувствуем себя счастливее, когда здоровье у нас улучшается. Как раз и пересекается физическое и ментальное. Это вполне очевидно, но самому до этого догадаться непросто. Это и впрямь было поразительно. И сам он поразил меня тем, что так быстро увидел эту связь. Я улыбнулась, и мы довольно легко прошлись с ним по нашему привычному набору поз. Так, чтобы расслабить тело и внутренние ветры, но не переутомляясь. А затем я усадила его на одеяло, которым мы обычно застилали пол на время занятий. Я попросила его скрестить ноги но так, чтобы ему было удобно сидеть. Есть еще кое-что, что вам необходимо знать. В давние времена выполнение поз имело одну единственную цель. Мастер упоминает эту цель, когда описывает, каким образом поза обеспечивают вам неприходящее внутреннее благополучие. Это происходит через равновесие между усилием и расслаблением, и через бесконечные формы уравновешенной медитации. Таким образом, видите, что изначальной задачей поз является оздоровлять вас и передать вам сил, а также выпрямить потоки мыслей ветров до того состояния, чтобы вы могли спокойно медитировать, любым способом, но всегда поддерживая равновесие между усилием, необходимым для сохранения ума на грани сна, и расслабленным ощущением, которое требуется для успокоения его, и удерживания от размышлений над всякой всячиной. И исконная, самая ранние поза это просто разные способы удобно и устойчиво усаживаться для медитации». Э, так мы что же-то, собираемся медитировать?» «Не совсем». «Значит, молиться или созерцать, да?» «Ни то, ни другое», — ответила я, уставившись в пол в попытке что-нибудь придумать. «По правде говоря, — сказала я наконец, — мне как-то не с руки называть это любым из названных наименований. Просто потому, что разные люди из разных мест имеют настолько разные представления о том, что такое медитация, молитва или созерцание, и у каждого из них есть свои собственные чувства по поводу всех трех. Но вы увидите, что то, чем мы собираемся заниматься, есть нечто совсем свежее, нечто захватывающее и совсем новое. Это способ работы над болью в спине, изнутри, чтобы позволить счастливым мыслям двигаться беспрепятственно. Своего рода слесарные работы. Комендант промолвил нерешительно. «Не думаю, что мастеру понравилось бы, что ты называешь это слесарными работами». Я нахмурилась и в конце концов вынуждена была кивнуть. «Ну, тогда мы просто будем сидеть вместе. Молча». Я посмотрела в окно. «Мы будем сидеть в тишине. Вот и все.